Приезжает еврей в Нью-Йорк, заходит в ресторанчик и направляется к директору и говорит, а где здесь Сара? Он, да вон, за барной стоечкой. Подходит он к ней и говорит, девушка, какая вы красивая, я вам предлагаю 200 долларов. Она про себя думает, боже мой, для Нью-Йорка это такие деньги, но он страшный, лысый, маленького роста что делать, деньги нужны, и соглашается. На второй день повторяется то же самое. На третий день лежат они с ним в постели. Она, а, «Боже, откуда вы такой? Приехали к нам, богатый!» Он, «Да я живу в Иерусалиме». Она, а, «Там моя тетя живет!» Он, «Так вот она и передала вам 600 долларов». Всем приветики, как дела, как настроение? У меня все хорошо, все прекрасно. Хочу пожелать вам, чтобы неделька у вас прошла замечательно. прям И снова долгожданные выходные. Не стесняйтесь, присылайте свои самые прикольные и классные анекдоты. Я их с радостью расскажу на своем канале. И тебе лично, и тебе лично передам привет. Всем пока-пока.